Часто в доме нужны там полки, котел какой-то навесить или еще что-то, кухонный гарнитур и так далее. И многие сталкиваются с тем же, а какими дюбелями, скажем, крепиться. Есть в продаже вот такие дюбелечки, вот этот самый маленький у нас идет, потом вот такой средненький и вот такой самый большой. Ну, понятно, маленький для всевозможных книг, книжных полочек, там можно для часов или еще что-нибудь. Но вот такие вот дебелечки они подойдут уже для кухонных гарнитуров. А вот такие вещи можно крепить там двери. К примеру, и большие котлы, скажем, газовые там, или еще какие-нибудь. То есть достаточно тяжелый, скажем, бойлер и так далее. Вот. Но мы возьмем сегодня вот такой средний, скажем, и протестируем именно вот этот дюбель. Что для этого надо? Ну, понятно, что наметить, скажем, куда мы будем вбивать эти дюбелечки. Да? Нужен будет обязательно вот такой шуруповерт И сверло нужно подобрать такое, чтобы вот внутренний диаметр вот подходил под этот. Берем и просверливаем. забиваем. Он плотно туда входит, причем он под таким пропеллером, и он уже обратно оттуда не выйдет. Так, ну вот и все, и поворачиваем Он там идет под распорку. То есть мало того, что там этими лепесточками, скажем, расширил, да, полистиролбетон, но еще и в распорку идет. Так, вот таким образом. Все. Далее мы ставим полку. Так, и сейчас мы его протестируем. Вот такой блок где-то весит около 24 килограммов. Вот, мы пока берем один. 24 килограмма. Раз. Ну вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. 5 блоков 5 на 24 ровно получается что висит вот на этой полочке 120 килограмм в общем-то любой бойлер любой э, котел и так далее можно спокойно повесить вот на эти средние дюбелечки а представьте если мы возьмем тот большой самый дюбель да сколько он там выдержит то есть полистирол бетон выдерживает абсолютно все то есть конечно если Правильно подойти. Если просто гвозди туда вбить, конечно, они толком держаться не будут. Но и гвозди, в принципе, не для полистирол-бетона они служат, а для дерева. Вот. А для полистирол-бетона вот нужны именно вот такие, Еще раз показываю, вот такие дебелечки. Вот самые маленькие для каких-то небольших, там, скажем, полочек. Вот такой средний, скажем, который мы вбили, это, пожалуйста, для бойлера, для котлов и так далее. Ну, если уж очень сильно так хочется, можно для бойлеров, котлов и вот такой придумать и, скажем, вертеть. Тогда это будет просто стопроцентно надежно. Ну вот, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Каждый блок такой, там, получается, если 24 килограмма, то 240. Да, 240 килограмм выдержал. Но выдержал вот такой маленький дюбель, да? То есть вот такой небольшой средний дюбель, если бы мы поставили вот такой, то понятно, что он бы выдержал гораздо больше. так вот выдержал, грубо говоря, 240 килограмм.